Близорукий человек достаточно хорошо видит близко расположенные предметы и неотчетливо удаленные. Близорукость обусловлена тем, что сетчатка удалена от хрусталика на расстояние большее, чем при нормальном зрении. У близоруких людей отчетливое изображение удаленного предмета получается перед сетчаткой. Для того чтобы это изображение получилось на сетчатке необходимо изменить ход лучей с помощью линзы. Для устранения близорукости используют очки с рассеивающими линзами. Пучок параллельных лучей пройдя сквозь такую линзу становится расходящимся. Хрусталик соберет этот расходящийся пучок на сетчатке.